Ну, что-то комментировать. Ведя 2-0, конечно, допустили ошибку. Одну, потом вторую. Ну, как бы футбол состоит из ошибок. Во втором тайме хотели, наверное, выровнять ситуацию. Но после удаления немножко, наверное, поиграв минут 10 начали, начали избиваться. На футбол, который ну, мы не хотим видеть, то есть пошли какие-то передачи непонятные, неподготовленные в первую очередь, много потерь не вынужденных, где надо не обыгрывали. Но это касается, как бы, наверное, именно то, что по игре. Если говоришь еще что, ну, что надо, опять же, собраться и дальше, дальше готовиться. У нас еще очень хорошие игры сейчас непосредственно нашими прямыми конкурентами, я думаю, это проявится, наш характер и как мы можем дальше участвовать в борьбе там, за призовые места. Спасибо, коллеги, есть вопросы? Да, показалось, что Егор Хаткевич не вошел в игру после вынуждения замены. Ну, как это комментировать, но ну, показалось, наверное, наверное, не вошел в игру. Допустил ошибку, конечно, там можно было попроще сыграть, но... Это психология, которая, может, играла какую-то роль, то есть, может, не были готовы к такому, к такому событию, что мы получили на первой минуте сразу же травму от нашего, то есть наш, наш голкибер получил травму. Что случилось после вашего второго взятия? Минутная расслабленность. <аплодис Lincoln> Вы имеете когда мы пропустили первый гол? Когда забили второй и yeah. за 6 минут... Вам ну, я же вам говорил, это ошибка, может быть, которая стоила нам немножко психологически над двумя. То есть было 2-0, как бы в большом была равная игра. В этом плане, что мы знали, как действует Ислач, то есть это такая амбициозная команда, которая любит очень много играть в корпус, фалить, то есть такая все время заряжена, то есть тренеры все время заряживают на борьбу, на такую именно откровенную. Ну, а то, что, говорить, мы за 2 минут, минуты пропустили мяч, я же вам сказал, вы сами ответили, то есть мы допустили невынужденную ошибку, может быть, нам не хватило в этих моментах концентрации, при особенно пропуске второго гол гол то есть, наверное, такие вот моменты.